Здравствуйте. На прямой линии сегодня Израиль, группа Российско-Израильский союз. К сожалению, мы сегодня выходим в эфир внепланово, потому что события последних часов говорят о том, что произошло нечто такое, что создало необходимость сегодняшнего интервью. Как сообщили нам несколько часов назад, сегодня утром в Греции был арестован муж одного из лидеров нашего движения, доставлен в полицию для дальнейшего допроса. Информацию, которую нам сообщили из надежных источников, допрашивали его по факту якобы того, что его жена на протяжении длительного периода времени оказывает помощь Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, тем самым содействуя терроризму, как они это сформулировали. После вызова адвоката, который приехал незамедлительно в полицию для выяснения причин задержания члена семьи, его уведомили о том, что выпускают человека под залог, но предупредили дословно о том, что предупреди свою жену о том, что если она в дальнейшем будет проводить какие-либо акции на территории Греции, направленные на поддержание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также проводить какие-то массовые мероприятия в виде митингов, которые этот человек проводил буквально вот на протяжении недели под посольством Турции, то человека обвинят в пособничестве терроризму, соответственно, ему будет предъявлено уголовное обвинение. Обращаясь к официальным Органам и лицам государства Греция. Прошу обратить внимание, что то лицо, которое вы обвиняете в терроре И якобы каким-то мифическим пособничеством террористам Это является гражданин Российской Федерации, Ирина Плафунзи Она лидер антифашистского движения Она априори не может способствовать, помогать и вести какие-либо дела с террористами. Человек занимается тем, что объективно освещает в средствах массовой информации, в различных социальных сетях реальное положение вещей, которое есть в мире, и то, как оно на самом деле происходит, все эти события, как идут эти процессы. Как показали, к сожалению, последние времена, последнее время, это то, что, увы, к сожалению, средства массовой информации говорят заранее заготовленную информацию, которая далека от истины. И человек, который посвятил свою жизнь в свободное время, занимаясь этим абсолютно бескорыстно борьбе с фашизмом, с национализмом, с разжиганием межнациональной розни, был обвинен в таком ну, преступлении, вызывает недоумение. На данный момент я обращаюсь от Не лично своего лица, а от лица всей нашей группы Российско-Израильского союза. Мы находимся в Израиле к официальным учреждениям и правительству Греции. Обеспечьте безопасность гражданам Российской Федерации на территории своего государства. Потому как ваша полиция на себе, берет на себя непонятно кем данные полномочия. Говорить членам семьи данного человека, что если она не прекратит этим заниматься, ей будут заниматься уже не греки, а представители спецслужб Соединенных Штатов Америки. Что вызывает само по себе недоумение, как минимум потому, что сотрудники полиции, являясь госслужащими, Государства официально заявляют фактически о том, и признают этот факт, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки на территории Греции проводят какие-то свои мероприятия, которые ну, говорят о том, что Греция вообще не является государством, находится под протекторатом Соединенных Штатов Америки. Это вызывает недоумение. Обращаясь лично к Ирине, хочу передать Ирочка. Мы с тобой, мы тебя готовы поддержать, мы окажем любое содействие, если у тебя возникнут проблемы с законом на данной почве. Спасибо, это все.